Расскажу сегодня один случай. Он как бы не одним днем, а уже три дня. Но меня он поразил, особенно сегодня. Банальный-банальный случай. Обычный поселок, обычные жители, обычные бабуськи, обычные дедуськи. Все обычно. Но такая скверная получилась история. У одной бабульки, 70-летней, была собачка. Зовут ее Чав. И она каким-то образом помешала соседям. Соседи писали жалобы, что она лает, что она постоянно бегает. А эта собачка, она как на цепочке, как будто бы вокруг бабулечки бегает. И на определенный момент сельская администрация приказала собаку убрать. Ее дочка взяла эту собаку и увезла за 15 километров. Нет, нет, вы сейчас все подумаете и скажете, собака пришла. Не пришла. Не пришла собака. И последние два дня... Эта бабуля слегла, она плакала за собакой, ей казалось, что это тяф, она ее зовет, она и ночами выходила, она и днем везде ходила. Все-таки она допыталась и спросила у дочери, куда же ты все-таки ее увезла? Она объяснила, куда она увезла, но сказала, там тебе делать нечего, туда не езжай. Я возвращаюсь с офиса, чтобы приготовиться к школе, а на улице праздник среди бабулек. Они поодели светлые платочки, улыбаются, счастливые, машут мне, останавливайся, останавливайся, иди к нам. Я остановилась, стала интересоваться, что же случилось. Говорю, бабуля, а что сегодня за праздник? Что, в Украине война закончилась? Они говорят, нет. Мы не знаем, что на Украине. Зато у нас такой праздник. Вот эта бабуля уехала туда, куда отвезла в дальние-дальние дача дочь собаку. И она ее искала два дня. Бабуля домой не возвращалась. Она спала где-то там в какой-то бэндэшке. Она искала эту собаку, ходила... Звала, звала, звала, и в итоге она поняла, что она ее найти не может. И собралась идти домой, собралась, уже вышла на трассу, где садиться на маршрутку. Села на маршрутку, вся в слезах, и маршрутка тронулась. Нельзя, ни в коем случае, это я специально говорю о ближнем, мы думаем о ближнем. И вдруг водитель говорит, слушайте, за нами бежит какая-то собачонка, у нее ноги заворачиваются выше головы, и если я сейчас приторможу, она врежется в маршрутку. Оборачивается наша бабуля, а это ее собака, она ее услышала, она, видно, понюху ее потом нашла, они разминулись. Как они целовались, как они обнимались это надо было видеть она говорит что их зафотографировала вся маршрутка с телефоны это такое чудо просто неописуемое и очень часто бабуля перемещала свою собачку в мешке так собака с сумки вытащила мешок и давай в него залазить вы представляете чтобы она ее повезла домой боже я вместе сегодня со старушечками и с дедушечками сегодня радовалась, и на этом фоне пришла и приготовила вам презентацию такую положительную, положительную. Улыбайся всем на зло, чтоб сегодня повезло. Вот такую я вам расскажу историю, рассказала историю, но к этому я еще хочу вам приложить. Приложить вот такую вот презентацию. Меня слышно? Меня слышно? Приложить вот такую презентацию. Как любят животные. Слышно, да? А музыку слышно? Это для вас. Как любят животные. Даже змеи понимают любовь. Даже змеи целуются. Если вы никогда этого не видели, посмотрите сейчас. А львы, тигры, они же такие очаровашки. Они так преданы друг другу. Человек так не предан. Вы посмотрите на этих зверюшек. Ведь у них тоже любовь. У них тоже чистые чувства. А дельфины? Да это же просто красавцы. Они ведь тоже размножаются. Они тоже живые. Они тоже любят. Да. А посмотрите, как целуются эти животные! Это просто чудо! Я когда э, нашла именно всех целующих животных, столкнулась на сайт на такой, я скачала все, что там было. Я была в таком восторге отношения животных друг к другу. Смотрите как! Любите также! Это же просто красота! Это такой позитив! посмотрите какие прикольные просто приколистые кролики хрюшки кто думает может быть и не замечал но они тоже целуются а рыбки собачки вот вот так пятак пятак то Обалденно! это просто чудо вокруг нас чудо! Поворачиваем голову, обращаем на все внимание и получаем только позитив. В мире животных вот эта музыка. Я специально ее подобрала, чтобы немножечко фон какой-то был. Улитки, улитки я никогда не видела! Как общаются улитки? Это же здорово! Вот собачка с рыбкой. Она не кушает ее, она просто с ней общается И здесь также. Посмотрите, они преданы друг другу, они верят, они верят людям, они верят друг другу, они доверяют, у них мечты. Давайте же мечтать точно так же, как они. И помогать всему живому вокруг нас. С вами на связи была Лотникова Люля.